А мне кажется, теперь я на солнце. Давай чуть, -чуть еще отойдем. А фон у нас какой? Ну какой? Грин пылался. Подожди, еще подходи. Фон стоп, лютый. Стоп, о, хороший фон, хорошая. Не, вот так нормально. Мне кажется, опять на солнце. Давай поменяемся. А, типа я маленький? Ну вот так лучше, да. А, а ты уверен, что ты там выстрел? Ну да. Ну все, давай. Погнали, а, друзья, давай. приветствую. Подожди, подожди, подожди, подожди, куда так это? Сходу начинаешь, надо же подготовиться без, без маски сошел на сухую, тоже на сухую. А все, солнышко уже выходит. Так, давай сейчас чуть вот так. Не, выходи, выходи, выставь, введи сюда поближе. у нас солнце. Ну так мы сильно близко. Ну что ты вот сбиваешь кадр? Да нормально. Ну а у меня солнце поднимается. Давай перезадним камеру. Оно же не стоит на месте. Давай тогда камеру. Ну и что изменилось? Ну тогда иди сюда. Ну, тогда нужно Вот все. Разберу. Давай я камеру зазвону. Давай, смотрите. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов, друзья Иван. Иван. <смех> Почему-то у меня Иван Шамшин. А? <смех> Давай <по новой>. <смех> <смех> Давай продолжать. Ладно. Друзья я... Шамшин, друзья. <смех> да, отлично. Друзья, сегодня мы находимся в жилом комплексе Green Palace. Вы многие, наверное, уже про него слышали, кто-то не слышал, но ролики нет, нет, да выходит про Grind Palace. Это, наверное, тот комплекс, у которого особо аналогов нет. И его все-таки любят за свою, наверное, какую-то эксклюзивность. И похожих, в принципе, ну не особо здесь много в городе сочи грин палас находится у нас на соболевке это самый самый центр сочи такая это прям деревня внутри города города так если по честному но здесь есть что здесь есть ну давай так чуть-чуть дополню если не брать в расчет что это соболевка очень удобные подъездные пути локация закрытая три, территория три, три разные дороги здесь три да. разных дороги в пешей доступности магазины что там, магнит, транспортная развязка, все, автобусы, все, все, все самое здесь главное есть. здесь два бассейна, один подогреваемый один неподогреваемый, большая территория закрытая с видеонаблюдением парковки, лавочки, шезлонги зоны отдыха и самое главное это дома со статусом квартира многие из вас да, переживают, думают так, а что со статусом квартиры, вот я себе хочу вот готовое решение, где можно сейчас найти квартиру, практически почти 30 квадратных метров со статусом квартира ремонт мебель техника все полностью. хороший ремонт, да, ремонт готовая решение под ключ, где можно сразу же сдавать, проживать, приезжать просто самому на отдых. Сда сдаваться будет? Будет 100%. Проживать можно, 100% летом можно. Летом здесь вообще безумие. Здесь, знаете, я жил неоднократно в этом комплексе, у меня есть определенная любовь к, к нему все-таки есть. И, получается, в прошлом году перед первым июня я отсюда съехал. И, знаете, что я могу сказать? Здесь в комплексе такой шорох начинается непосредственно перед летом, да, то есть перед первыми числами июня. Здесь шорох начинается все сумками. То есть, что происходит? У нас Длительная аренда здесь строго до 1 июня. После 1 июня все сваливают, да, да и уходят на посудочную аренду. Готовое решение, да. Мы два года назад встречали Новый год. Помнишь, Новый год мы были именно Прямо в, бассейне. В, бассейне, Прямо в бассейне, да? Прям... С 31 на 1 число мы были в бассейне В подогреваемом теплая водичка Красивый, хороший Самое главное, знаете, у него что интересно Бассейн и одна стенка, она полностью стеклянная Ну, то есть прозрачная Да, там такое толсто-каленое стекло Выглядит красиво без, него был, без этого стекла было бы, наверное, не так Друзья, собственно, в чем отличие ЖК Greenpeace от других Здесь действительно подогреваемый бассейн И это дает нам возможность купаться не только летом, но и зимой Допустим, сейчас позади нас это летний бассейн Он такой, так скажем, детский Там где-то вот так вот по пояс он не подогреваемый, естественно, здесь тусовки Они все, в принципе, исключены в зимний период Но в теплом бассейне, в подогреваемом Блин, ну кайф Ты всегда можешь зайти с 9 наверное, до 10 вечера Всегда можешь зайти Искупаться всегда чистенько, аккуратненько И в целом вообще по комплексу Здесь территория облагорожена Вот сейчас за нами лавочки Не знаю, там столики, стульчики Самое главное, зелень, мелень, все дела Вот как вы все любите, знаете, вот не стыдно Прийти, выйти, отдохнуть, ездить там Погулять есть, просто отдохнуть, выйти с кофе, с ноутбуком. В летнее время, наверное, просто можно В наши летнее время отдохнуть. Да? Да. А что здесь происходит в летнее время? Во-первых, здесь стоимость за проживание в сутки где-то примерно 4-5 тысяч рублей. А поверьте на слово для квартирника это хорошая стоимость. Летом здесь битком. Сам лично видел, здесь достаточное количество блогеров. Да? То есть блогеры там инстаграмщики или инстаграмчицы, Они все приезжают, фотографируются, отдыхают. А большим. Спросом пользуются среди тех, а, кто уже ранее здесь был в этом комплексе. То есть они уже приезжают на место нагреты, так скажем, да? да. И всем, естественно, нравится территория, эта территория, та территория. Всем все нравится. А, у домов есть, даже у комплекса есть, система умный дом элементарно мы сейчас зашли э, на территорию нам мы сделали звонок нам открыть дистанционно но ну, это это не может не радовать естественно видеонаблюдение закрытая территория э, классные красивые подъезды да самое главное друзья что могу еще дополнить знаете у каждой квартиры есть свой балкон балкон не маленький вот это а полноценный широкий большой балкон балкон где, большой. да большой. где можно поставить ротанговую мебель поставить да без разницы там кальян поставить можно какие-то остекления шторы поставить красиво. раскладушку раскладушку раскривушку все, что хотите, все поставите, и будете выходить, да и пить кофе. Что здесь еще? Сдается ли здесь квартира посуточно? Да, сдается. На длительный срок. Заполнение 100% процентов. Газ есть, забыл сказать. Газ есть. Газ вот есть, да, комплекс газифицированный. И самое главное, что аналогов такому комплексу в городе Сочи, ну, у нас нет. Там, где, да, действительно подогреваемый бассейн, где есть территории, где есть такая ну, определенная приватность, действительно нет аналогов. И смотрите, то, что касается вообще локации, где он находится, да, на Соблевке. Ну да, это все-таки ну, такая большая деревня. А, внутри Центра города, но центра города да, и деревня а, смотрите. Многих вообще это привлекает, потому что здесь тихо, спокойно, здесь не такой поток машин и не такой большой поток народу. Да, как бы он есть, но не так, допустим, как в центре. А поэтому многие любят, многие ориентируются на Green Palace. И а, самое интересное то, что предложений здесь не так уж их и много, как хотелось бы, потому что от застройщика давно уже все продали, есть определенные перепродажи, ну и как бы там раз-два и обчелся. То есть это не... нет здесь массы каких-то там Ну перепродаж. давай, знаешь... Э Всегда вот первый вопрос, а есть ли парковки? С парковками здесь проблем не будет. Каждому комплексу есть парковочные места, потому что у нас в Сочи машину поставить, это В каждой квартире одно-два парковочных места есть. Еще есть места, ну, так скажем, ну, бесплатные какие-то, да, ну, на территории комплекса. Я здесь жил летом, и что я могу сказать? Я всегда машину ставил. Крайне редко. Это где-то может быть там, ну, один там, раз в месяц, максимум два, там были какие-то открытые вопросы по парковке, но в целом машину поставить можно. Да, друзья, если будет вопрос, да, как нам добраться, допустим, до центра? До автобусной остановки идти буквально пешком, ну, наверное, 5 минут, это супер да максимум. Да, да, там... Минуты 3, 3 наверное, минуты. это супер максимум. Дойти до железнодорожного вокзала, железнодорожный вокзал в городе Сочи у нас, да, это где улица Новогинская, это самый-самый центр Сочи, буквально пешком идти, ну, наверное, минут 15, да, не торопясь. И вы сразу же будете на ЖД вокзале. Маршрут, здесь? Маршрутки маршрутки летают Я один раз прокатился здесь на маршрутке Они так летают, просто там такие узенькие дороги Они летают, они проезжают, все нормально То есть а, здесь все есть и что? Ну, Добраться на машине До курортного проспекта да, до, до моря, потому что у вас первый вопрос А я хочу море, а как вблизи До какой близи находится это море Ну на автомобиле, ну наверное 10 минут Это максимум и вы будете на море На самом деле И прям к, зим, к зимнему театру подъезжаете Там все набережно. то есть все кайфы, э, Сочи у вас пожалуйста здесь да, Говоря, выезжайте на микрорайон Светлана и, пожалуйста, у вас вообще все в шаговой доступности. Давай, у здесь да, еще да, давайте пройдемся по комплексу, вам все покажем Вы, в принципе, видели, но кто не видел, еще раз посмотрите Есть у нас очень интересные варианты, которые ремонт, мебель, техника И самое главное, здесь проходит ипотека Если кто-то хочет приобрести готовую концепцию, статус квартира Где э, приватная территория с бассейнами, со всеми делами В ипотеку, пожалуйста, пишите, звоните нам У нас есть лучшие варианты, лучшие предложения, очень интересные Но ну, я считаю, комплекс прям для жизни Вот комплекс хороший Здесь э, собственники кайфуют Да, здесь, кайфуют. понимаешь, где хочется Понимаешь, ты приехал на свою территорию Никто тебе не мешает, не шумит Ты в центре Сочи живешь, вокруг у тебя зелень-мелень У тебя здесь бассейны, лавочки Там э, зона отдыха Ну и тем самым, как бы, все в шаговой доступности Это очень важно Пойдем по территории погулять Давай, пошли посмотрим Итак, друзья, давайте посмотрим У нас входная группа, э, все газифицировано Красиво, аккуратно, чисто, надежно кто-то здесь поставил э, свой стол для играния в теннис. Если у кого-то есть, знаете, какие-то спортивные интересы, всегда можно выйти и как бы э, найти общие занятия. Что у нас? Большая свободная территория. Позади меня, посмотрите, вот такие вот шикарные, красивые балконы. Здесь у нас, если вы хотите поставить себе на балконе э, остекление, можно поставить, ну, как ее назовем, ну, шторочки, ну пускай будут шторочки Ш шторочки, да, какие-то тюли-занавески лавочки-скамейки, красивое название Green Palace, да, ну то есть все аккуратно, насаждение насаждение здесь очень много на вкус и цвет всякого разного, если у вас вдруг вы хотите уединиться и посмотреть. Вот, пожалуйста, здесь у нас есть приватная территория, где можно на скамейке, на лавочке посидеть. Самое главное, давайте покажу вам бассейн. Бассейн. Один из бассейнов мы посмотрим это не подогреваемый бассейн. Но он, как бы, если вы хотите закаляться э, водой да, круглогодично. Э, в территории пальмочек. Вот у нас есть небольшие переодевалки. Давайте посмотрим. Вот они у нас, переодевалочки. И естественно, наш бассейн. Посмотрите. Бассейн чистенький, красивый, ухоженный, аккуратный. Жезлонги стоят, пошли, и сходили, искупались, покупались. И вот посмотрите, вот вся наша, так скажем, приватная, интересная, хорошая территория. Дома у нас сейчас э, стоят как бы в такой локации, где есть своя дворовая территория. И, по крайней мере, она закрывает от всякого шума, есть где поединиться. Вот кто-то у нас на балконе установил. Вот если сейчас вот здесь посмотреть, да, э, наверху есть качели, ротанговая мебель. И есть, где у нас задохнуть. Самое главное, давайте я вам посмотрю еще интересная купель. Да, есть бассейн, а есть маленькая такая, как детская, небольшая мальпесенькая купелька. Можно детей сюда своих отправить, и вот они будут. Это детский бассейн, мы его так назовем. Самое главное, спортивные снаряды. Если вдруг кто-то из вас хочет пойти и чуть-чуть позаниматься небольшим спортом, вот, пожалуйста, вот вам спортивная площадка, спортивные снаряды. Всегда можно выйти и подкачать ваши свои бицепсы. Итак, друзья, давайте мы рассмотрим, как у нас выглядит входная группа. Смотрите, в нашем комплексе очень все красиво, очень все аккуратно. Посмотрите, как все сделано. Доска, плита, это камень. Камень, камень, самое главное, красивые двери, все под наблюдением. Самое, что главное, вы всегда можете поставить свой самокат какой-то. Вот здесь небольшая такая ниша, как кладовая. Можно поставить велики, самокаты детские, детские коляски. У нас стеклом мог и самое главное телевизор телевизор рабочий в каком комплексе есть такой что вы заходите получается во входную группу в любой комплекс и у нас есть телевизор мог мог настоящий все соединение все красиво все растет вот такое вот остекление всегда можно зайти посмотреть полюбоваться на себя насколько вы э, красиво выглядите а, друзья и теперь самая приятная территория это зона подогреваемого бассейна Здесь у нас есть лавочки, у нас здесь полно шезлонгов У нас есть есть раздевалка, есть душ Что здесь есть еще? Бассейн маленький, только вот смотри, не упади Есть бассейн маленький для детей Есть для взрослых детей И даже сейчас видно, что бассейн подогревается Потому что от него пара идет испарение Вот здесь по праву руку от меня Это апарты, в основном двухуровневые они сдаются только на посуточную аренду. На длительный срок здесь в теории можно заехать, но шансов действительно очень мало. А что еще? Вот там есть территория, занимается с детьми боксом и какие-то еще там небольшие группы. да, То есть для ваших детей есть развлечения. они там по однём неделю, точно не помню. Однозначно территория, Подогреваемый бассейн, это и есть прям изюминка этого комплекса, друзья мои, потому что бассейнов достаточно много по городу Сочи, но чтобы он у тебя был подогреваемый, чтобы он у тебя действительно качественно обслуживался, таких единиц. И Green Palace, в моем понимании, является лидером, опять же, в своем бюджете. Сами лично здесь жили, сами лично здесь купались, ну что могу сказать, отлично. Если, допустим, приходишь вечером с работы... Ну, я не знаю, ну, не, не писать словами, когда ты приезжаешь, а, ныряешь, плаваешь и кайфуешь. А у нас здесь показывается температура воды, температура воздуха. Здесь у нас еще одна раздевалка и вот здесь классный душ. Вот душ вообще прям обалденный. Если ты а, там искупался, вышел, а, оплоснулся, ну, промкает. Здесь на что? У нас здесь пальмы а, и достаточное количество отдыхающих. Даже сейчас мы здесь находимся, вот мужчина, пожалуйста, купается. Друзья, собственно, об этом мы говорили. Посмотрите, за мной э, большое каленое стекло. Это выглядит действительно круто. А если бы его не было, было бы, наверное, как-то и не так. Друзья, однозначно есть какая-то любовь к ЖК Green Pellets. Его э, имеет смысл рассмотреть для себя, для отдыха. Это прям в первую очередь. И имеет смысл рассмотреть на аренду, длительную или посуточную. Разницы особо нет. Вот посмотрите за мной, какая красота. Все красиво, нарядно. Еще то, что касается инвестиционной привлекательности к этому комплексу, в этом комплексе здесь какая штука. Комплекс уже недалеко не новостройка, да, то есть какой-то ажиотаж здесь пропал. Но в своем бюджете и в своей категории он, наверное, единственный и неповторимый, да, за счет территории, за счет бассейна. И перепродаж здесь как таковых, прям вот, ну раз-два я общался, то есть какого-то большого выбора здесь нет. Соответственно, если вы приобретаете, то через год-полтора-два вы значительно выделяетесь, и конкурент конкурентов у вас особо и нет. Финалочка. Друзья, что могу сказать однозначно, Green Palace нужно, можно рассматривать, потому что это готовая концепция, готовое решение, где ничего ждать не нужно. Самое главное, как вы большинство все любите, это со статусом «квартира». Да, здесь с документами полный порядок. Есть газ, есть система умный дом, ипотеки всех банков. Ну, в общем, все-все-все, все, что нужно, все у тебя здесь есть. Однозначно, это все-таки, я уже ранее сказал, это отдых для себя или сдача в аренду. В принципе, можно рассмотреть на перепродажу. Друзья, у Green Palace особо аналогов нет, но присмотритесь. Хорошая... Пользуется ли он спросом? Да, однозначно пользуется 100%. Да, особенно, знаете, когда ты купил для себя, там для аренды, ну, неважно, в основном, для аренды, и когда ты выкладываешь фотографии на тот же там, Авито там, или какие-то есть агрегаторы, да, Которые, в которых размещают для аренды посуточной когда ты размещаешь вот именно бассейн, территорию, естественно, люди на это круют и всем это нравится да. Здесь... слушай, ну и для жизни, извини меня, когда ты живешь где-нибудь там у себя в Сургуте и ты такого не видишь а когда ты в январе сейчас можешь спуститься с дома и пойти в бассейн и покупаться, искупаться угу. отдохнуть, и у нас на улице солнышко и плюс 18 градусов на улице в январе ну, друзья, конечно, хочется проживать где уж точно, нигде-нибудь в там, на северах, а хочется проживать на юге, в городе Сочи, именно в готовом комплексе. Не нужно ничего ждать, можно приобрести в ипотеку и просто наслаждаться жизнью. И эту жизнь не проживать как-то, лишь бы ее прожить, а жить и наслаждаться. Поэтому, друзья, ставьте, пожалуйста, вот такие лайки. Мы вам все благодарны. Стараемся показать для вас все самое лучшее, лучшие комплексы, комплексы для жизни, где можно как приобрести в ипотеку, без ипотеки, за наличную, использовать любой кейс. Мы вам благодарны. Вот такие лайки. Все. Всем пока, всем спасибо. Пока.